Конкур ГХ8 Конкур ГХ8 На креспе в хвост Мог аграцию поймать конечно сейчас А мог отраженный сигнал Конкур ГХ8 на Криспе в хвост, новая прошивка. Приятные поездки. Кей диапазон. Либо выловил, лепь естественный фон. Новый Криспе слева на Конкур ГХ8. Ну вот, другое дело, это звук.